Ложь или миф о тестостероне? Тестостерон имеет свойство увеличивать мышцы атлета, его выносливость, энергетический снаряд организма и его восстановление после тренировки. Тяжелая интенсивная тренировка способствует увеличению количества тестостерона в крови человека. Высокий уровень тестостерона – это залог вашей победы на любых спортивных соревнованиях. Поэтому его еще и называют гормоном победы. Тестостерон помогает сжечь подкожный жир и таким образом избавиться от лишних килограммов. По этой причине всем мужчинам, желающим избавиться от жира на животе, стоит думать не о диете для похудения, а о рационе для повышения собственного тестостерона. Мужской половой гормон увеличивает продуктивность работы спортсмена на тренировке, а силовые упражнения, в свою очередь, стимулируют выброс тестостерона в кровь. Мифы о тестостероне. Тестостерон отвечает за агрессивность. Над этим спорят ученые уже не один год. Теория о том, что мужчины превосходят женщину благодаря тестостерону, была опровергнута.